Иду я такой по улице и смотрю, граффити рисуют прямо в данный момент. Вы представляете? И хочу подойти и узнать, что это такое. Ребята, привет. Привет. привет. Я видео снимаю. Слушайте, а что это вы делаете вот это такое? Фасад моем. А вы художники или как? А... Кто, кто из вас кто? Давай. Приветики. Как тебя зовут? А, меня делаешь? зовут Таня, а ты что делаешь? Да я, я увидел вот такую здоровую штучку, красивую, и решил к вам подойти, разузнать, что это такое. Это фасад мы тут рисуем в Краснодаре, да. да. Один из многих больших, крупненьких, крутых фасадов. Это ты сама все придумала? Да. И нарисовала? Да. Я не знаю даже что спросить. Ты как размеры контролируешь вот этой все штуки то есть я, я, не я когда пушек. рисую размеры, не размеры картины я к примеру вот рисую на а4 ты или рисуешь? там ну да на а4 или на листики бумаги вот она, откуда. я то есть все вижу типа я вижу я могу где-то потереть стеркой глаза ровно брови ровно сделать а как на, а таких... ты на графическом планшете рисовал когда нибудь mm -hmm. Там есть такая функция, ты вот так кусочек увеличиваешь и его разрисовываешь. А, здесь такая же тема работает. Да, так, да, вот ты так когда, сделал стену? когда приближаешься, кажется, что ты просто вот так вот расширяешь фотку. А какая технология перенесения контура самого? такой есть что-нибудь? Да, есть. Берешь проектор, светишь. Проектор? Да. А что за... смысл? Ну, Обычный смысле... домашний проектор? Да, да, такой. ПНГшная картинка какая-то, черно белая Да, да. У этой картинки есть просто отдельно контур, и он светится на стенку, и получается рисунчик. Мне разрешили залезть сюда и подняться. <связывая> <связывая> Я очень смешно залез. Так. Ребята, дай Йо, мы поднимаемся. Блин. Я поднимаюсь с художником на такой объект. Я кого-то к небесам поднимаюсь. Нет, нет, нет, ты поднимаешься в зону бикини. Вот, смотри, О -о -о. Вот это шортик. Зона бикини где? Вот, вот, вот здесь, вот здесь. Вот, вот вот здесь. Это кажется синее пятно, но это все, теперь будем рисовать. Блин, а какая высота здесь? На второй, п... этаж. На второй этаж мы поднимаем. Да, все почему. А, вон, напротив, дом есть. Второй этаж. Это у тебя что такое? Молодец. Я сначала отрисовала эту картиночку, а потом рисую ее на фасаде. Да, ты наблюдаешь реально, как появляется картина на фасаде. Все, мы опускаемся. Блин, как это прикольно! Организатор? Да. А что входит в обязанности организатора? Ой, в обязанности организатора входит все практически кроме нанесения рисунка. А как тебя художник. зовут? Не Меня зовут Саша. А я Жора. Очень приятно. Что там делает организатор? Практически все кроме нанесения рисунка, а рисунок делает наш художник. Наша художница Танечка. А вообще вот организатор, это значит нужно, что получается, согласовать да, э, такую стену, а если, а как это происходит, это с администрацией согласовывается или с жителями, с местными, ты приходишь в квартиры стучишься или как происходит? Ну почти, это происходит с администрацией, в основном администрация все должна согласовать, утвердить, а потом примерно так, как ты говоришь. Мы собираем жильцов а и объясняем им, что мы вот тут хотим нарисовать. А Каждому рассказываем идею, зачем а мы это делаем, что мы делаем вообще. А если приходят такие вот деды и бабки с косами, такие, вы чем не испортили стену? А такие я бывают. Я вас убью. Такие бывают. Бывают. Конечно. Вы им даете отпор? Приходится. Какая по счету? Это третья. Третья такая штука. Третья? Да. Одну мы нарисовали для культурных людей нашего города в Институте культуры. Можно прийти посмотреть. А там что изображено? Я картинку сейчас куда-нибудь вот сюда вставлю. там? Там историческая битва. все сурово. 40 лет победы, 33. Приходи посмотреть. все И на Северный 500. А там что? Тоже пятиэтажная. Вот такая вот красивая красота. Наш Рома Спам. Художник рисовал. Стоит посмотреть. Слушай, спасибо, что ты мне все рассказала. Такие. Я я подошел просто, мне чек рассказал, и не попёр для меня никто прикольно. Подписывайтесь на нашу художницу Таню Така и на наш проект "Лицо города". Ставьте нам лайки, комментируйте и подписывайтесь на вот этого потрясающего человека. Да, много просмотров тебе, чтобы сделали и комментов, и налайкали, и эти, как там, колокольчики. Подписывайтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Подожди, она не сказала подписывайтесь. Подписывайтесь дважды. Сейчас пошел такой сильненький дождик, поэтому рисовать нельзя, краска течет. И ребята собираются в тачку, у них там вся машина набита э, красками. Как погода наладится, видимо, будут продолжать. Вообще классно, что я пришел, мне все рассказали. Молодцы, ребята. И то, что меня подняли на этой штуке, тоже опыт невероятный. Мне очень понравилось. Походу тут еще блогер. Валерий, Влог продолжается. Начался очень сильный дождь, ребята. Меня забрали и подвезут сейчас до остановки. Кто б мог ожидать? И сидись, -си плюс еще вообще.